Принимайте препараты от давления, их слава богу, много: энапы, там Обратитесь к кардиологу, пусть он назначит вам все-таки препараты и попейте их. Народное средство лечения человека от давления это гриппфрутовые это корки. Возьмите грипфрутовую кожуру, высушите ее. Каждый день заваривайте 1 столовая ложка на стакан воды. Это снижает давление великолепное средство.